Вы научитесь составлять прогнозы это возможно и я расскажу как прогнозы существуют для того чтобы упрощать жизнь просчеты в работе личной жизни финансах это все не только помогает с принятием важных решений но и предотвращает множество ошибок в моей школе астрология для жизни ученики могут составить свой первый объемный прогноз уже спустя три месяца после начала обучения. Они анализируют свои транзиты, события, ведут дневники транзитов, а также рассматривают карты знаменитостей. Ученики ищут связь, фиксируют события и затем проверяют, сбываются ли их прогнозы. И в этом всем им помогают преподаватели школы и я. Вы можете присоединиться к нам и также обучиться астрологическому искусству прогнозирования.